в деревне. Прошедшие выходные у нас в республике прошел Сабантуй. Сабантуй это праздник плуга, то есть праздник окончания весенне-полевых работ. Начинается этот праздник плуга с сел, деревень. И в нашем поселении тоже был такой праздник. Мы собрались и среди своих там, знакомых, друзей, соседей, дети. Играли, были конкурсы. Ну, в общем, очень-очень хорошо прошел этот праздник. Но мы в этот день попали еще на один сабантуй. У нас рядом с городом Нижнекамском есть такой поселок, называется Камские поляны. Когда-то там начали строить атомную станцию и прекратили это строительство в связи с событиями... В Припяти, если вы помните, такие события были достаточно грустные. И в 1986 году прекратили строительство этой атомной станции в поселке Камские поляны республики Татарстан, если это правильно сказать. Но поселок городского типа остался. Сейчас там уже, конечно, больше заниматься сельским хозяйством. Но большие девятиэтажные дома они остались. И мы попали туда в Камские поляны, поселок городского типа, потому что сын участвовал там в гонках. У него машина Нива, которая, он, это его хобби, он занимается гонками. И я была, собственно говоря, первый раз на таком мероприятии. Вы знаете, такой адреналинчик. Вот. Ну, просто здорово. Я первый раз видела, как это все такой скорости все это гоняется, а сам этот поселок Камский Полян находится так на возвышенности, и вот по этим горкам, наш клуб 4 на 4 там ВКонтакте есть такая группа, вот они гоняли. Ой, две девушки даже там есть, которые просто ну не знаю, на уровне всех мужчин. Я сама водитель с 29-летним стажем но это все ерунда, оказывается, по сравнению с тем, что делают наши мужчины и две девушки. вот Две, во всяком случае, которые там участвовали. Но это было очень интересно. Дальше покажу эти кадры, которые я снимала. Мне очень понравилось. Такая скорость, такие преодоления препятствий. Ну, знаете, среди всей этой вот большой большого скопления народа, среди этих машин, Праздника большого, шумного. Подходит ко мне молодая женщина. И говорит, здравствуйте, вы любовь Минулина? Я говорю, да. Я стою в бейсболочке, такая -то, ну, смешная вроде, да? Была удивлена, конечно. Она говорит, а вы знаете, я подписчица вашего канала. Давно с вами дружу, смотрю ваши видео все. Знаете, было очень приятно, что, оказывается, меня узнают. Это вот поселок Камские поляны. Он в полчаса, полчаса езды, километров сорок от нашей деревни, нашего поселения. Меня, оказывается, там увидели и узнали. Было очень-очень трогательно. Она говорит, что я очень рада, что я с вами увиделась. Я говорю, я так узнаваема, что ли? Она говорит, да вы что, конечно, конечно. Делайте свои видео. Ваш канал мне очень нравится. Я в связи с своими грустными событиями, которые тут у меня произошли, я была хотела оставить канал. Но в таком состоянии уж я была не очень хорошим. Но после таких добрых слов и думаю, ну как же я своих подписчиков оставлю. И когда мне вот она сказала, что я просто... Очень люблю ваш канал, и мне было это отрадно слышать. Я очень-очень рада тому, что есть мои подписчики, есть мои друзья. Я вам желаю всем здоровья, семейного благополучия, будьте здоровы. Мир ваш. Лен, под крышу иди. Да, нам что, туда надо будет подняться, что ли? Да. да. Готова? сейчас она съедет. Готова, все да, уже вы Да, да, да. Давайте обойдем сзади машину. Сейчас, сейчас Юляша она съедет, пошли, потом пошли, пойдем. А, пошли, идем. На счет три. Раз, два, три. Давай, с Богом. Не видно же, давайте обнимем. Это сейчас а что было-то я не понял. А трассу показываю понятно что ли? Понятно, ты там туда, на подъем. Это надо сюда так ехать, чтобы ли? Или она вылетела просто? Ее выкинуло, наверное, что ли? я тоже не понял, а ты сами сюда заехал или ее выкинуло? Ее выкинуло. Нет, ребята, будете повторять. Я если повторю, я тут все бугрыстые собрал. А Я это ее выкинуло нет. так, что ли? Ее выкинуло, что Не, понятно, прямо, но там это... Палки-то, там... там? нет палок, там дорога. Есть. Я ее потеряла. После прыжка сюда. А вот И она. На этот круг выходит. Я так понял. А -а -а. подъем... Кстати, сейчас же дар поедет. Поднимется, нет? Я думаю, вот тут он поднимется. Да поднимется здесь легко. Yes. Вот Обязательно надо гору. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Молодец! Молодец! Самое... Самое трудное место! Ага, ага. Ну, тут ты полегче. Будет. Ну да, потом яма. Сейчас, Я его потеряла. Нет, нет, он за горой как там. Он Ладно -то. Ладно -то, она, она, А, все, вижу. Юляша, уйди оттуда. Вот тут яма, вот хорошо, хорошо, молодец. Ага, прям это, ровненько так. Сейчас мы его тут ждем. Все, давай к финишу. Yes. Молодец. Yes. Не подведи цвет, давай. ты как тренировался, так и поехал. куда ты газуешь туда? на